Наши модели My Home Resort Сегодня очень большое разнообразие Кулинарных продуктов вот Это одно из вкусных Таких печенье Типа колбасы Это все пропитка Это пахлава ну вот, кортик Неплохой крем Бисквит Такие вкусненькие с орешками на тоненькой тоненькой прослойке. Сейчас мы посмотрим, есть они сейчас здесь или нет. Это вот похоже на запеканку. Можно было бы попробовать. Ну, что тут еще есть? А, кексы. Вкусненькие с грецким орехом наверху и с кремиком таким симпатичным. Маковые. Вот это типа что-то читкейка похоже. А, где же наши печеньки с, с, с орешками? Нету печенье с орешками. Ладно, попробуем еще что-нибудь поискать.